Четырехуровневая парковка от компании «Эмвуд» – это отличный подарок. И сразу два в одном. И интересная игрушка, и место для хранения многочисленных машинок. Парковка имеет два въезда. Один въезд ведет прямиком на следующий уровень, а второй – через шлагбаум в лифт. Лифт поднимается с помощью специальной ручки и фиксируется в любом положении. На первом уровне есть гараж с открывающимися воротами, где можно разместить автомастерскую или хранить несколько машин. На парковке можно расположить более 30 автомобилей и даже вертолет. Для этого на третьем уровне есть специальная вертолетная площадка. На четвертом уровне установлен механический кран, который может перемещаться вдоль по этажу, поворачиваться, поднимать стрелу и крюк. Парковка «Эмвуд» – мечта каждого юного коллекционера автомобилей.